13 мая на заседании Далгопольской городской думы депутаты приняли решение о повышении с 1 сентября этого года месячной ставки заработной платы педагогов дошкольных учебных заведений до 872 евро. Это решение основывается на инициативе Министерства образования и науки об увеличении заработной платы на 5% тем педагогам, которые работают с детьми от 5 до 6 лет. Остальным педагогам дошкольных учебных заведений заработная плата выплачивается из бюджета суммоправления. В целях сокращения неравенства в системе оплаты труда педагогов детских садов, Далгопольская городская дума регулярно повышает размер месячной ставки заработной платы. Теперь, учитывая более стремительный рост оклада, чем планировалось ранее, было принято решение пересмотре годового бюджета самоправления и выделение дополнительного финансирования для тех воспитателей, которые работают с детьми от полутора до четырех лет. Таким образом, была сбалансирована заработная плата для педагогов во всех возрастных у детей. В настоящий момент в дошкольных образовательных учреждениях Даугапилса работает 591 педагог. В условиях COVID-19 педагоги детских садов города по-прежнему находятся на своих рабочих местах. С момента начала пандемии в городе, в городе не было зарегистрировано ни одного случая заражения ребенка или воспитателя внутри детского сада. В основном это происходило дома, в семье. В свою очередь посещаемость дошкольных учебных заведений сегодня находится на максимальной отметке, даже превышая показатели до периода COVID-19. Все это свидетельствует о высоком профессионализме и чувстве ответственности городских педагогов. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгопилской городской думы.